Всем привет! Сегодня с вами я, Майн Миг, И в этой сборке был переделан на переведем мод Тек Топи. А со сборка Золоска. Поехали! Мы сегодня будем выживать с Золовкой. В Майнкрафте. Ну, давайте начнем. Мы с добычи дерева. Вот дерево. Мы за на ужасном острове. Э, ну, как вы видите. Тут вот одно дерево! М? Круто вообще! Одно дерево только. А, ну, значит, Максим умру. Росток, росток, росток. О, оно-копа, ну Сань. Росточек есть. Я уже да, посадил, но... так. Да мы сдохнуть можем уже. Ну, придется верстак сделать на все эти как, досочки, На и досочки надо это придется сделать. Верстак. Да, и вот э, я не знаю, как мы будем отсюда выбирать. Я думаю, пока что можно кремень заранее добыть. Ну, да. да. О, вс, кремень есть. Окей. У меня кремень есть. Короче, давай я сейчас э, буду плыть. Хотя нет, это не будет... так. Это хомячки такие миленькие, ага. хомячки тут. Кстати, вы скажете, откуда здесь такие животные, хомячки? Это из муда-анимания. Мы, по мы в, пол в полной жопе мира, короче, мы не можем ничего сделать. Вот я не знаю, может, верстакрафтить или нет, просто мне жалко четыре досочки. Короче, я предлагаю так, я пока что прочту, типа, книжечку в так, я тоже немножко прочитал. Давайте ты прочти нашим подписчикам. Добро пожаловать в Тектопия. Тектопия – это мод для деревенских жителей с более чем 20 сложными профессиями и 18 различными типами структур, которые можно добавить в вашу деревню, построенную на заказ. Чтобы играть в Тектопия, посетите нашу Вики, чтобы узнать о ключевых концепциях управления деревней. Поверьте, это легче, чем читать в этой крохотной книжке. Ну, давай я поплыву, короче, вместе поплыем вот туда. Окей, давай. А вернемся мы уже, когда доплывем куда-то. О, остров вверху. нашли остров. Да, вот он и, именно. И здесь, значит, у нас ну, есть... Дерево. он опять тоже маленький. Да. тоже маленький. Но мы сможем уже скрафтить лодки и нормально поплыть. Это очень хорошо, то, что мы скрафтим лодки. Возможно, найдем нормальный бион. Или опять найдем какую-то какую парашу. Так, дерево Сейчас, короче, мы ломаем дерево и уезжаем отсюда вообще. Кстати, в этой здорове быстро она ломается как-то. По ощущениям. По ощущениям ломается еще дольше, чем вообще было. В ванильном Майнкрафте. Ну, короче, шесть штук я забыл. Я тоже сейчас добавлю дострою. Короче, если ты быстрее можешь, тогда скрафь две лодки, хорошо? Окей, сейчас я Я уже скрафтил себе вторую короче. Окей, так. Всё, я короче ставлю лодку. А я сделаю кирку. За... О, у меня сейчас так подвагнуло, что у меня лодка как будто ее не было. Я поставил, а ее нету просто. А у меня короче не краксус. Немножко подлагивай сервер. Ладно, ну и поплыли. нормальный остров, ну точнее континент. И прошло и лет. Да, да, и здесь мы уже можем спокойно выживать. Потому что тут есть шахты и то, что нужно для выживания, и мы можем нормально построить дом. Да, ну я тем временем пошел в шахту. Как меня бесит автопрыжок, он все постоянно... Вот когда я рублю дерево, он постоянно все прыгать хочет у меня. Так отключи его. Да пригодится когда-нибудь. Ну, как хочешь. Так, вот, 43 дерева, я делаю верстак. Короче, к себе тп, то пых, но надо срочно. Так, ставим верстак, так. Мне нужно скрафтить деревянную кирку, тушула палочки. Так, Держи, а... я не туда палочки. кстати, уже становится немного темно, как вы видите, уже вечер. А у нас ничего нет. А скоро мобы будут. Так, я крафчу меч. Пока а пока что перекантуемся, короче, под землей Окей, давай. Сделаем мини-хату, короче. Так, ну, да. Сделаем мини-шахту. Мини-хату. Ну, по сути, да. Одинаково, по сути. Короче, я наконец-то так... скрафтил кирку нормальную. Но здесь уже темно ничего не видно. Так, -с, мне бы меч успеть сделать. Так, все, мне этого набора хватит. Я возьму верстак. Я закроюсь э верстаком. Окей, только меня не забудь. Ой, о, о, я не сутаю Все, вот так вот, го. Нет. Опа. А, нет. Вот а так. Да не, нормально. Я пока что буду добывать уголь. Окей, добывай. О, уголек. Угу. А что это такое за янторосный камень? Это да. я не знаю, что это, но он прогодится, может быть. Ну это еще с доловкой находили у тех выживаний, которые мы не записывали. Да, ну а сейчас уже начнется ускоренная съемка. О, я нашел каньон, ну как шахту, короче. Короче, я прыгаю. Окей, okay, здесь. О, железо я нашел. Короче, я нашел кристаллы, и если мы их соберем и поспим, то э, нам выдастся книжка. А сейчас, когда вы держите этот кристалл в руках, ваши пальцы начинают странно покалывать. Что это значит? Может быть, вам стоит немного отдохнуть? Да. Но нам стоит поспать, а не отдохнуть. А у нас нет шесть, чтобы сделать кроватку. Да, но ну, а если повезет, мы найдем деревню. Если мы вообще найдем деревню, это будет то, Потому что там есть кровати, то есть вот из-за из мода, я не помню, как он называется, там кровати, вот все, защитники и так далее. В, дере в деревне круто. Ага. О, грыбы пригодятся. Так, я сейчас сделаю нам факела. Все, наконец-то факела есть у нас. Так, сот факела. Наконец-то факела у нас. Я еще пока что уголька добуду, чтобы э, потом в печку заложить, потому что я нашел уже железо. А первое, что нам понадобится в, в Таумкрате, это таум Но э, он делается не просто так. Там придется кое-что сделать. И фидуловка такой, э, просто спидранер. Он быстро делал порталы вообще. Ваня не служивание. Он очень профессионал по порталам. Ну, вообще, да. Просто я даже не успевал э, с нашими типа, друзьями. Э, даже, блин, сделать дома ты уж не так говоришь, что, что все, портал сделал. <сёк> я ж офигевал просто. Так, ну, я пока а. что и крестово добываю. Ну, кстати, а ты делал когда-нибудь на своем канале гайд, как сделать быстро портал? А, нет. Будет интересно. Не знаю, это не имеет смысла. Стоп, нет, это не умается каменной пикеркой. А, есть угры? О. Тут очень огромный жаль. Ж... Ж... Кстати, железо, железка. Пропустил за то, что не вскопала уголь. Сколько этого угля его просто очень много, потому что у меня каменная кирка сейчас сломается. Так. Жаль то, что нельзя сделать из угля кирку. Так, чтобы вы не От... учились, я сделаю факела. Так, беру хорошие. У меня уже есть факела. Так, и все, я буду их держать в руке. Ну и продолжим договоре. Так, сэндру факела в другой добавить отсек. Во вторую руку. Так, я слышу где-то зомби. Где? Где? О, железо. Это кристалл огня, короче. Нашел. Ага. Это вис кристалл инвис, и Все путаю не, немножко название. Вот этих кристаллов. Ну, насколько я знаю, это типа перевод не с английского, а с какого-то другого языка. Мне кажется, то, что. О, маленькие зомби. Ой. Да, блин, я в него не могу. Это все зам... да, Блин, я не замечаю, я вернулся, Блин, меня травили. Так, О, железо. Так, сейчас он, я все У меня разложу. рука, короче, повреждена. Я больше нормально не могу. И да, вы вот, наверное, уже заметили то, что слева сверху у нас какой-то значок. И это значок нашего тела. У меня вот уже, когда красным, это полностью сломано. Часть да, тела. и вот нельзя, чтобы голова была красной или живот был красный, иначе вы умрете, да. У меня даже 2 литра, копаться долго из-за из этого мода. Да, просто смотри, за то, что у тебя сломалась рука, то у тебя проблемы начались. Как от них избавиться? А, нужно скрафтить да, специальную, нормы. либо так сказать, пластырь, либо аптечки, так сказать, большую. А из чего он крафтится, так? Нитки и шерсть. Это... Так нужно, вот пластырь Джей нашел, это нужно нитки и шерсть, да. Зеленые и не красная. Там, Кстати, я что сказал. Кстати, Я вам рекомендую мод для выживания жить, там показываются крафты ресурсов, его можно скачать с сайтом, например, Майнкрафтный сайт. Ну, короче, где нету вирусов. Кстати, а эта сборка будет у меня сразу в описании, сразу с этого видео, и вы можете ее прямо сейчас скачать в описании. И у меня тоже будет в описании. И когда будет финальная стадия выживания, мы оставим эту карту. Вы можете снять что угодно, делать в креативе, хоть ее взорвать полностью. Ага. Кстати, там типа какая-то водичка и там углубление, mm -hmm. это? Закрыт? Так. Вот там зомби О, сейчас расстраиваетесь. Или я убил зомби. Кстати, нам, нам XP очень важно. Надо убивать тех мог. Здесь вообще почти нечего, так сказать, добывать и так далее. А, блин, я так. Я хочу так кил прописать. Так, у меня сломалась кирка и у меня сразу она заменилась. Это мод инвентор Очень неудобно, когда у меня уже руки все красные, нога левая слонная, и нога правая словно. Вообще невозможно О, ходить. Сапфир. И с биомсу Нужна Ну алмазная кирка. Окей, у меня как раз есть верстак. Без э, палок. Это я что посадил? Э, я посадил свечащийся, свечащийся гриб, короче, посадил. Короче, я предлагаю выбираться наружу. Я сейчас этим займусь. Сейчас давай только сломаем верстак. Можешь, пожалуйста, сломать верстак? Я не могу, у меня то сломано практически. Okay. Я не могу сломать верстак. Вот этот мод усложняет вообще выживание в Майнкрафте. Я как будто нахожусь в реальной жизни, вот когда у меня вот, например, болит, я так же... То медленно вот хожу. Это как... Это уже как будто реальная жизнь вообще. Угу. Стоп, а где выход? А, выход а, вообще в какой-то а точке, вот... которую мы не знаем. Я бегать нормально просто вообще не могу. Так, а вот и начальная точка. Так, опа. Ну и здесь надо, видимо, строиться вверх. Короче, я... тебе ты поехаешь, когда okay. ты доберешься до верха? Так, и я сделаю так. У меня есть вид из кристалла АЕР. Mm -hmm. у, меня... у меня бесконечное замедление 3 и утомление 2 на луке. Понятно. Слушаю, что у меня словно части тела. Некоторые. Короче, я не могу найти. А, вот. Вот выход, да? О, наконец-то! Не а можешь, пожалуйста, о, я слышал, О, вот он тут Индермен. Короче, так, можешь, Вот тут где он. Блин, его больше тут нету. Он куда-то ну, у... Ты можешь мне э, немножко грохнуть, иначе. Молчи, дави. Я таюсь, чтобы не подобрал. У меня-то места особо нету. А, нет, стоп, что Так, ставим вот меч в нормальном порядке. Надо сначала все поставить. Наконец-то по я могу нормально бегать, это очень удобно, когда бегаешь нормально. Так, ну и я предлагаю где-то здесь построить дом. Дом. Кстати, в этой сборке можно построить свою деревню. И там жители Спальни по всему миру могут прийти. Вашу ну, да. Я сейчас окопаю дубу, чтобы переработать в доски. на этот раз не будем очень много колхозить, не будем камень вот переполнять. Просто их булыжник делать э -э полностью. Ну да, а можно вообще издеваться. Не... Ну да, чтобы вообще было шикарно. Да, ну давайте его не сделаем. Такими украшениями. Да, вот я, короче, можете скаржитесь по желопату, меня... я выкопаю для типа шапа гадим пол глянь дай доски доски да, так делаем поочки и делаем лопат так я тебе типа, лопату не дал вот все короче я думаю то что вот тут сойдет прекрасно я думаю то что вот такой дом смотри не нормально вот такой домик ну да, да. для начала для начала такой минимальный домик хороший вот например смотри вот нормально получить дома, yeah. да, вот такая? Yeah. И yeah. мы ещ делаем потом э, ферму нашу, чтобы у нас еда была. Я uh -huh. сначала нужно траву сломать, чтобы. Добыть. Вот как раз у меня уже пять семечек. Так и я сейчас сделаю печь. Я откопал, сейчас будем делать из, из досок пол. Здесь, конечно, мне хватит. Короче, нам очень нужно сделать аптечку, чтобы залечить вот всю фигню. А, нет. Стыковано вообще классно. Нету дерева мне нечего сделать пол. Ну пока что я добуду семечки. Окей. Давай. А ты там с деревом решат? Я сейчас э, добуду гибель. Когда у нас будет предостаточно пшеницы, тогда. Э, мы сделаем хлебушек. Я сейчас убью корову. Это бык вообще. Я перепутал с да, корову. Слушай, что они дерутся. Ну все, у меня, короче, одна сырая говядина. А у меня пять свинины. Так, я сейчас немного сокращу печень. У меня голова желтая. <звук> она ноги ну, уже еда... Ну с быком, короче, подерусь. Окей, я, короче, пошел за нервом. Я буду очень аккуратно с быком, чтобы он вообще меня. Круто вообще. <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> теперь мне... А где я дрался с быком? А где не наш быка? дом? Пусть я никуда не показал Все, я нашел, да? Все, я убил наконец-то быка. Какое дерево мы Надо опять распределить. Вот, все, я расставила опять нужно нужном порядке. Так, все, надо поставить во вторую руку факел, чтобы освещал на всякий случай. Так, а значит... Э, вот я пошел пока рван. что дерево рубить. Может, что я сделал? Здесь я... Значит, доски ставлю, и здесь сто. Долго дуб. Мне кажется, что я сто лет как будто рублю дуб. Вообще ничего не скорело. Mm -hmm. Она даже не узко... Ты говоришь, что стало ну, стал побыстрее? А у меня мой глаз стал очень медленно. Mm, понятно. О, лава озеро. За сейф координаты. То главное запомнить, где наш дом. За сейф координаты. А, короче, координаты запиши на сюда. А, лава, окей. А я сейчас напишу. О, деревня тут. О, тебе повезло. Все, рядом с лавой у деревни это вообще везуха. Сейчас я, я сделаю буду. портал по профессиональному если там будет нужный бюро. О, повезло, все тут а есть. По а по коротинату мне такой хвост. Так, сон, я кроватки немножко чудесырю, и еды нам просто нужны, так, да, есть, и кровать. суки, эту кузницы. Так, вот нет... очень сложно вот Жалко, жалко, что тут нету Там вот. есть, короче, можно увидеть. О, за зато три грядочки я сейчас сломаю, там еды много вообще, дофига просто еды. Ну, я не буду, конечно, стадить еду, потому что... Нет, тут не что, ну, значит... Ну, тогда сразу по непрофессиональному методу. И, честно, у меня, у меня, когда я ломал пшеницу, у меня только четыре сейчас пшенички. А, Семен очень Ой. много, а вот пшеницы вообще нет. И разливаем здесь вот. Так, и здесь мы просто, вот так вот, опа. Как всегда, половину лавы заливаю. И все, портал готов. Осталось подожечь. Ну, у меня есть железка. А где железо у меня же было? Ты за... Майнкрафт у меня, короче, вспенил железо. железо. А, значит, ты подобрал моё железо. Да. Ну, короче, да. давай переплавляй и создавай да. загибалку. А дай да. мне. И кремень, дай мне, мой, пожалуйста. А и дай нет, кремень нет. мне, пожалуйста, мой. Не, кремень. Не Тогда куда он делся? Сейчас сделаем, быстренько. Только вот эти конструкции надо разрушить. Сейчас я их разрушу. Пока что ты можешь уже там подготовить щит. Сейчас. А у тебя есть те два кусочка железа? А, дай, пожалуйста. Он он он на... я сделала давай нам четыре. А что тут волк придумал? <потворю> Сервер просто лагает, я взяла локи, Так, спасибо. Небо Верстак, сейчас сиди у меня тут вот так сдув. А, да, портал странный выглядит. Так, Верстак. Но у нас как всегда. Ничего прям тут, э, прям супер-пупер. Странного нету. То у него было какое-то яйцо, то потом прогресс стал нормальный, портал, то... Ну, то, что ты, на... то, что ты называешь вот, надеюсь, такой, ты... типа, портал без краев по это, типа, нормальный портал. Я не знаю. Ну, типа, тот портал. Это нормальный портал, портал для спидрама. Я не знаю, что такое тишине. А это, это портал на 4 на 3, как будто а это мы а 4 3. на 3. А Давай, прыгай. Не, мы не пойдем сейчас. А ты записал координаты нашего дома? Придется идти и записываешь. Ну я знаю, где наш дом, слава богу. О, я вижу, короче, полосы, и там нас убьет один капитан какой-то. Что? Прости, капитан, помнишь, у нас один раз, короче, я капитан какой-то. Какой-то там. Э, рыцарь. А -а я, короче, не понимаю. Ну ладно, я, я понимаю, не понимаю, что ну... вот, ты не понимаешь. Может быть, ты половишься с булыжником <з 94> вот так красиво будет. Не, это некрасиво, это ужас. Красиво. Мне вот это нравится. Это время. временно, потом, когда мы добудем это дерево, все будет ну, нормально. Ну да. что, временные трудности? У нас же был гравий. А укусили. давайте после того, как мы достроим дом, мы закончим это видео, потому что уже мы записываем довольно много. А? Они в голову выстреляют. Зачем ты мои ресурсы подобрал? У меня нет кирки. Окей, и у меня там. нет щита. Держи щит. Держи, значит, кирку. Вот, да, это мое все. Короче, сюда положу все. Самое главное Нам пауки не нужны. О, меня нити. Если я овс, короче, побью, ой, и у меня будет это. Боже мой, я сам аж испугался. Не нужны овечки. Угу. Вот мы, хороший концерт нашли, а вот бьем. Вот нормальный какой-то. Найти с деревьями не, нормально мы не нашли. О боже! Я случайно язык смею. Хочу сейчас закрою, тебя покинуть уже скажу. Боже, боже, боже. Боже, боже, боже. Ай! У меня меча уже боже, меня боже, боже, нету. Кирки. Уже у меня меча нету. И кирки. Вот почему без кип вообще. Скажите, нам придется делать дом в следующем, который вы примерно через дня. А, это ужас. Да почему которые тут есть, я потом О, мы распределим. вот все кровати вообще? это был моё, я даже свои вещи нашел. Окей, okay, я тупо к тебе. Я убегаю. Все короче надо держать свои вещи. Наконец-то появляется Гензель. Это мой был щит, конечно. Да? У, у меня щита просто нету. Кровати это мои, это я, я их взял, они будут у меня. У тебя много мусора лишнего, который тебе не нужен. Ну да. Мы ну, сейчас эти дам. Вот твой меч. Так, меч, да, и кинка. Вот, что. Ага. И давайте в этой серии хотя бы немножко пойдем в... А в следующей серии это у тебя наш дом. Два, три. Ну что, давай, раз, два, три. У меня 145 было в пясовых. Кстати, а здесь мире. не помогает? Вы посетили нижний мир, значит кобаль. Это из тинки но нужна алмазная кирпка. Так, кстати, потушу пока что. Нам нужна крепость, инфритовые палочки. Откуда здесь силиндров? На новых кирпках всех только же они спавнятся. Мышь. Что меня ударило? Это адская мышка. А что это? Ты этими модами вообще? Я впервые в воду, я сейчас пьебиваю да. просто. Ты такие делаешь? Сборки вообще капец. Очень смешные иногда. Вот, блин, летучая мышль. Я, я не надеюсь, делаю. что следующая сборка будет лучше, потому что здесь я все-таки мало модов на броне. Типа где-то две-три штуки и все. И так далее. Типа. А, инструменты. Да, а, вот мне бы хотелось, чтобы в следующей сборке были... Вот такие, такой вот, который еще делает бронь, можно делать броню из дерева, вот это такого. Стоп. Который разрешает... Из дерева, из угля, вот из этого, чтобы а можно вот было как-то броню А вот я никогда не добавила. Ну да, как ты тупо, потому что, но будет прикольно. а где твоя рука? Так, я пока что кварц добываю. Надо побольше привисовку поставьте эту вообще. Вот 23 чанка ну, поставлю. Я тогда тоже. Ага, я не могу, я не могу долго добрымся. А, все, добрымся. Окей, ну, в принципе, здесь больше нечего делать пока. Это что вообще? Это что? Вообще летало? Я сейчас, если честно, я офигеваю со всех животных. В аду просто очень интересный набор всяких, всяких животных. Покажи себе крепость нашла. Это нет, это не крепко. Приближи мне это не креп. А это светрячок. А почему тут зарашатский камень? Типа mm -hmm. он как земля. На этом все серия это заканчивается. Первая. Всем пока. Встретимся в следующей серии. Всем пока. Пока-пока.